Всем привет, на связи мистер офицер, мы продолжаем играть Ларка в игре Shadow of the Tomb Raider. прошлый раз мы с вами нашли тайный город, сейчас мы в нем находимся, и в прошлый раз также познакомились с Унурату, мы спасли ее сына от какого-то жестокого костюмчика, косплейщика в лице Тринити. Я не знаю, как вас зовут. А, прошу прощения, мне приходит. если хочешь осмотрись. Когда будешь готова отправиться за ларцом и приходи на рынок на том Прикольно. Прикольно, прикольно, спасибо. Так, ну, собственно, вот так это у Нурато выглядит. И Тайный Город выглядит вот так вот, конечно же. Как я и говорил, в прошлый раз мы сегодня направимся все-таки в предыдущий город. Поскольку я считаю, что мы там не все забрали, и было бы неплохо туда заглянуть ну костюмчик который нам дали честно ну выглядит конечно подсредственно но пускай будет так так что нам по предметам тут ничего же не дали а чё горит -то? типа можем улучшить ну понятно понятно давайте быстрый переход сделаем так а переход мы можем сделать Быстрый так, базовый лагерь. Испытание орла. Вид на кипу. Знакомое, да, места Так, я думаю, надо вот сюда отправиться. Дорога на аэродром. Это как раз-таки в том месте, где у нас центр деревни. Ну вот мы и на месте так собственно костер рядом и человечки я думаю тоже рядом будут так блин по-моему тут как-то можно было по-другому пройти нет Ты серьезно нельзя и чё серьезно так ну это тоже неверный ход неверный путь а по карте давайте еще глянем, что мы тут можем найти, увидеть. У нас до сих пор они висят, якобы. Так, давайте попробуем все-таки их посмотреть. Может быть, мы сейчас своей спасабилити их сможем увидеть, нет? Вообще никогда. Странно, конечно. Так, нету, да? Печаль беда. И разочарование. Нет, нет, нет, ничего не могу взять. И ничего не могу разведать, да? Не могу разобрать диалект. Я что-то ну упустила да. из виду. Так, теперь я вижу вас. Где-то должна быть еще одна. Просто где? Так, ну, сейчас с подсветкой нам проще будет это все сделать. Так, тут нету, да? А жаль, я хотел здесь забрать, но нету. Блин, где эта гадость еще одна может быть а, это что за? Прикольно, конечно. Вот она питание пройдено -хо -хо. отлично блин они тут реально так спрятаны капец с этими рутуиксами ни штан не увидишь так это что у нас а, это типа мы туда можем не нам туда не надо я тут хотел другой что-то нажать но ладно понеслась короче Ларка понеслась. Понеслась она. Блин, какой-то как будто туники бегаем, а. Местные аборигены теперь. Ну, совсем местные. Давайте поговорим. О, ты тут недавно? Поговори с Эбби Гейл. Она любит знакомиться со всеми приезжими. Ты про Эбби? Мы знакомы, она мне помогла. А, это наша Эбигейл. Она и генератор починит, и спор разрешит. Она наш, как бы, мэр. Неофициальная mm. хозяйка магазина и волонтер на полставке в пожарной бригаде. И поверь, в рукопашном бою она тоже даст жару. Интересно, как это все уместится на ее визитке? Uh... Ладно, ну, удачи в... mm. во всем. Визитки. Нашла что сказать. Ларка, ну ты, конечно, капец. <реклама> так, тут с кем могу говорить, нет? Понятненько, что ничего не понятненько. Так, играйте, играйте дальше.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 Так, но ну у тебя из пушек ничего не появилось, поэтому давай мы тебе продадим Держи. золото, продадим нефрит, и капец. Выбор. Ткань, давайте порядка там Держи. десяти. Выгодный Дерево. Отличный выбор. Держи. Продаем всю траву. Выгодная сделка. Держи. Так. И грибочки. Выбор. Шкуры немного продадим. Выгодная сделка. Жирков. Держи. Давайте еще Отличный один. Отличный выбор. Инструменты. Выгодная сделка. Так, тут я думаю. Я думаю, мы ничего не будем продавать. Моя так. лавка всегда открыта. Так, я хочу еще найти людишек, с которыми я смогу пообщаться. Это просто. Так, что ж ты бегаешь-то? Так, есть дерево. Простите, но я его только что продал, поэтому забрал. Так... Я тебя раньше тут не видела. Я только что пришла, но ненадолго. Ха, не смотри на внешний облик. Тут хорошо жить. Трудно, но хорошо. Кажется, твой сад пережил бурю. Хм. Удача и тяжкий труд. Много людей над ним трудилось. И они пришли его защитить. Сад. Слово «садка». По-моему, тут совсем было неуместно. Ну да ладно. Ты давайте, пожалуй, вот к этому человечку подойдем еще. У нас тут мало туристов. Нет, то есть я не турист, я исследователь. О, о, ну, и все же. Жаль, ты не видела это место 20 лет назад. Тут все гудело, цвело. Столько жизни, надежд на будущее. Hmm. Надежь на будущее Скорее доверчивости Что случилось? Парвенир случился Нефтяная компания из Лимы Они приехали, купили город Дали всем работу Даже хотели строить многоквартирные дома вдоль реки А потом все рухнуло Разлив нефти Пипец. Нам остался только хлам до объедки Плохо, что ты Зачем не Зачем здесь высотки строят? Ты привозят деньги а Археологи увозят Так, ясно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 Секреты найдены. Так, это хорошо, что мы еще нашли себе на голову проблему. О, здесь мы не были. Так. Что у нас здесь тут? Реплика погребальной куплы. Обычно погребальных кукол делали из ткани и набивали их травой и зерном. Часто куклы что-то держали в руке, mm. например, музыкальный инструмент или клубок пряжи. В данном случае кукла держит младенца. Возможно, это означает, что умершая была матерью. Да, раньше именно так и делали. Компания завершена, богатство и слава. Ага. Какие мы красавчики, а? Много чего нашли. Так, давайте посмотрим, что еще здесь мы можем, ну, найти в плане того, что с кем мы еще можем поговорить. Так, здесь я ни с кем не могу поговорить. О, парень, только приехала. Повезло, такая буря была. Я. Да, я сама с ним столкнулась. Ветер устроил настоящий ад в джунглях. Повалил деревья, оборвал провода. Пара домов рухнули. Прости. Ты не виновата, если не управляешь погодой. Хм. Но это из-за меня все произошло. Но как бы это лучше тебе этого не знать. Сиди и дальше. Мучтай всем. Так, смотрите, у нас тут есть еще один человечек, который скрывается от нас, а? В смысле? У нас тут мало туристов. Нет. То есть я не турист, я исследовать. Опять что ли? Что с ней не так? Это что за нах? Дружище, у тебя лесенка не в ту сторону. Как ты там оказался? Это, конечно, весело. Так, тут никто не хочет со мной разговаривать. по-моему, мы говорили с человечком, которого заданница выполняли. Собственно, его и нету. Убежали. Или, может быть, мы его прищучили. Так. Звучит глупо, особенно в таких обстоятельствах, но я хочу сделать что-то особенное. Для ее день рождения. Ну а вы что будете тут говорить, нет? Сеньора, ма сеньора. Так. Эй, если захочешь узнать что-то про кувак Яку, спроси меня. Ты экскурсовод? М -м я знаю, куда стоит ходить и кого лучше избегать. Ясно. Лучшая рыба на пристани. Самые вкусные так Вели Кардесердо, но пиво там теплое. Я буду осторожна. А, и держись подальше от Амара. Тебе не нужны проблемы с ним. Он думает, что может прийти в город и взять все, что захочет. Ладно, не буду нарываться на неприятности. Будь начеку. Спасибо. Типа мы тут лагерь нашли, да? Я все понял. Секреты найдены. Но они нам не нужны, честно. Мы уже тут, что можно было, для нас вкусные собрали. Сами нашли. Так, тут может что то есть, нет? У нас два человека, с кем мы можем поговорить. Я два года собирался с духом, чтобы ее пригласить. И вот, когда я решился, кто это вообще такой? <связывая> <связывая> Пить меньше надо. Ты тут недавно? Привыкай страдать ерундой. Пей, потей, день не пройдет. Ты не местный. Нет, я с того корабля, который налетел на скалы. Буря взялась из ниоткуда. Пустила нас ко дну. Да, походу у тебя всегда такая жесть была, раз ты предлагаешь такую хрень делать. Ой, блин. Походу, хорошего не доводит. Так, вот еще у нас человечек. Видели моего мужа или дочку? Не думаю. Где они были в последний раз? Они ночуют со звездами, сияют и машут мне, а по утрам спускаются к реке. О. Обычно я смотрю, как они сияют там, но вода потемнела после бури. Я знаю, они там. Я точно знаю. Да. Сочувствую тебе, женщина.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 Это, похоже, твоя жена. Так. Ну, а тут на пристани у нас есть кто-то, кто хочет с нами пообщаться. Нету, да? Так, ну, что ж, я могу сказать вам хорошего или плохого. Сейчас мы тогда с вами еще вот здесь побегаем чуть-чуть. Шу а тут у нас есть человечек, да? Так, давайте поговорим Прости, с ней. мы знакомы? Прости, я не знала, что mm, это Животиком. Дом. Боже, мы, конечно, многое потеряли, но я не думала, что все так плохо. Я не хотела. Да я знаю. Только уж прости. У нас еще очень много работы. Ну что, работайте. Йо-хоу. Так. Ну, ту ларка, блин, даешь. Так, не как обычно. Джунгли забирают, что хотят. Их секреты сложно разгадать, но один я нашла, кажется. Да? В этой деревне столько всего. Сотри один слой, а под ним будет еще один и еще один. У этого места богатая история. Иногда я думаю, а не была ли она здесь в каком-то смысле с самого начала времен? Ты отличаешься от остальных. Каких других? Вообще всех. Тех, кто искал золото, нефть. Брали все, что могли. Хм. Интересно. Конечно, я другая. Я же это всемогучая ларка. Всемогучая и всемогущая. Так, ладно, тут делать более нечего. Так, тут, знаете, какой-то ящик, я захотел его взять. По-моему, мы здесь не были. А может, были? Так. Ай-яй-яй. Так, ну да, мне не дадут тут ничего сделать. К сожалению, единственное, что только тут вот. я еще один ящик увидел.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 Нет, я в ваш магазин захожу, чтобы что-то продать. Хе-хе-хе. Брат, лишка у меня много. Ну, просто оно вот тут у вас прям валяется и валяется. Так, ну что, еще есть у нас э, люди, с которыми мы можем погутарить, нет? Печально. Хочу еще с кем-нибудь поговорить, а еще кого-нибудь нету. Так, ладно, тут все понятно, походу. Ну, тут уже повтор пошел. Так, давайте добежим до вот этого места. Отбежим всех и вся. Так, неужели прям... А, нет, не там. Сейчас заберем инструменты так ткань у нас есть и валим-валим-валим стоп-стоп-стоп-стоп-стоп ну, были мы тут были вот здесь у нас ходик или нет а нет все правильно орелка здесь А, о. Я не понимаю. Орел. Зачем нам это орел дали? Блин, если честно, я бы не хотел через эту дичь проходить. Еще раз. Прям вообще. Орел. Что это значит? Пишите, что значит этот орел, будет интересно вас послушать. Я думаю, на этом мы все-таки с вами, наверное, закончим наше похождение сегодняшнее по вот этим всем делам и, скорее всего, к заказчику задания отправимся и возле него прям встанем, как вкопанные и на этом закончим. Так, давай. Я тут тебе еще у принес. Есть, тебе нужно. Насобирал всякую хрень. Блин, капец, сколько насобирал, реально. Так, у него, говорит, есть то, что мне нужно. Да, да, да, есть, конечно. Отличный выбор. Так, держи. так еще тебе держи. Отличный выбор. Приятно иметь с тобой дело. Ну и все, валим отсюда. Так, где-то здесь этот зелененький персонажик. Так, ну что, давайте мы уже в следующий раз возьмем у этой прекрасной женщины задание и его выполним. Ну, а на сегодня это все. С вами был офисерк. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если это еще не сделали, оставляйте комментарии и жмите на колокольчик. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Пока.